Всем привет, давно не делал обзоры по Метаклауд Чью монету мы майним на ПК Еще можно его зарабатывать В мобильном приложении Как активировать майнинг На компьютере Снял отдельное видео, ссылка будет в описании Для мобильного В телеграм канале Заходите по ссылке в описании Под этим видео Нажимайте на закреп Вот открывается видео Ниже ссылки нужно сначала зарегистрироваться у них на сайте, а потом скачать, установить приложение авторизоваться и начинать так скажем майнить хотя это не майнинг, а больше похоже на разгадывание капча. то есть здесь у нас корова и ищем схожую картинку здесь я по-моему нажал на туалетную бумагу то есть унитаз, туалетная бумага девушка, тоже девушка здесь еда также еда когда начинается награда по 001 то есть копейки зайдите нажмите на звездочку и посмотрите на свой баланс по сегодняшнему дню если уже 8 плюс монет значит на сегодня вы получили награду обычно у меня 8 плюс токенов больше восьми с половиной у меня никогда не выходила. ссылка на регистрацию на сайте и для скачивания приложений сегодня еще нашел у них новости информация по launchpad который пройдет на бирже p2p b2b кстати она не во всех странах доступна но монета будет торговаться на pancakeswap Лаунчпад пройдет по цене 6,8 цента, а значит, что на старый торгов продавать по этой цене уже не будут. Либо понпанут монету, скорее всего. Но в любом случае цена будет выше вот этой суммы. Лаунчпад продлится с 1 по 10 августа, Здесь еще немножко информации по майнингу. Говорят, что он будет продолжаться вечно. Сейчас, секунду, где-то я сохранял. А, вот. Пул майнинга 320 миллионов mCloud. И беседа в чате. Один пользователь спросил, когда листинг Админ ответил после продажи на сайте, то есть P2P, b 2 b биржа. Ориентировочно 11 или 12 августа. Ждем. Все ссылки у меня под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Вот моя программа. Постепенно майнит токен. И система не напрягает. То есть работе компьютера не мешает вообще На этом у меня все, всем спасибо за внимание